и снова всех приветствую с вами канал мастер про и сегодня я хотел бы поговорить о такой большой проблеме как экономия денег на на, работни, на рабочей силе так сказать ну возьмем к примеру да вот мне звонит да там по объявлению там сколько например там стоит приблизительно там, замена электрического щитка, там ты там ценник там говоришь, и она говорит, там, или да, установка стиральной машинки ты там ценник говоришь, и она, типа, А что так дорого? Я, мне говорит, там знакомый, там пришел, там за пять минут все сделал. Сказочный долбоеб. И тут ты спрашиваешь, говорю, почему тогда говорю, вы звоните по объявлению, если у вас там знакомый. За 5 минут там что-то делает. Вот это вот немного непонятно. И начинаешь человеку объяснять, хотя по сути можно и не объяснять, просто напросто ложить трубку. Цена складывается действительно из всех факторов. Блин, ну реально. И, во-первых, нормальный грамотный мастер не будет брать слишком дешево во-первых, за свою работу. Это смысла тупо вообще никакого не имеет. Для чего ему выезжать к вам что-то делать просто-напросто? Ну, ему ну, нахрен это не надо. То есть, это в первую очередь нужно конкретно вам. И э, с этого начнем отталкиваться. То есть, как бы, в любом случае, э, вы звоните по объявлению, спрашивайте стоимость, и не надо ничего там доказывать, что-то дорого, дешево там или что. Вы либо говорите хорошо да, либо нет, спасибо, все. Не имейте такой, блин, реально вот, привычки дурной, блин. Если вас какая-то цена не устраивает, вы э, всегда можете просто-напросто промолчать и сказать нет. У всего есть своя цена. Одни говорят, там одну сумму, которая дорого. Другие говорят, там сделают дешевле. На объявлениях, на том, на авито, на форпосте там полно объявлений, действительно, из которых там э -э некоторые берут дешевле, некоторые берут дороже, и я знаю почему. Но есть люди, которые, если человек себя ценит, например, и есть которые переоценивают, конечно, себя, есть которые берут копец как дорого, блядь, естественно, ты, ты, ты думаешь, охреневаешь, думаешь, бля, ты что, такой супер совсем мастер, что ли, что цены лупишь? Ну, я говорю, вы тоже отталкиваетесь от средней рыночной стоимости. Вы можете обзвонить, например, возьмем троих людей и спросить, например, ценник. И из них выбрать приблизительно среднюю цену. То есть не нужно стоять там, некоторые реально кусаются. Почему вы так дорого берете? Вы что там, обалдели? Есть даже, я скажу, люди, которые реально просто думают, что даже типа вот вызов, я вот, например, всегда там на любую заявку, если там что-то мне говорят, там, я говорю, вызов платный. Они говорят, да платный, о, а почему там туда-сюда, а это потом выщится я говорю, с чего выщится вызов платный. Вам нужно сделать диагностику, осмотр, проконсультировать вас, что там конкретно нужно сделать, что исправить, как сделать. Бывает на аварии выезжаешь, людям ремонтируешь, и ту же самую диагностику, как вы понимаете, любой мастер, тратит свое время, тратит свой бензин, тратит свои же деньги, чтобы тупо к вам приехать. Вы должны понимать, что любой вызов мастера тупо, грубо говоря, он к вам едет от того, что тупо он оставляет все свои дела и едет к вам проконсультировать вас. Но неужели вы считаете, что это тупо не должно быть за деньги? Ну, с какого хрена он должен к вам бесплатно приезжать и что-то вам там советовать? Блин, я вот с людей просто поражаюсь с их неохеренностью. Они привыкли, что уже вот там пару локонавтов придут, им что-то там починят. И все нормально. Поэтому цените рабочую силу, цените своих мастеров. На этом видео я закончу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо всем и пока.